всем привет вы на канале как заработать в интернете и в этом видео мы будем с вами зарабатывать с нового крана криптовалюту абсолютно без вложений данный кран очень популярен в интернете я на него случайно наткнулся по посещаемости данный экран насчитывает 2 и 37 миллионов кликов ежемесячно на этот кран люди здесь зарабатывают люди здесь выводят криптовалюту абсолютно без вложений. Ну а перед началом данного обзора рекомендую тебе подписаться на мой телеграм-канал. Здесь я публикую разные аэрдропы, которых нету на ютубе. Также публикую заработки с вложениями и без вложений. Рекомендую тебе просто подписаться и следить за телеграм-каналом. Также рекомендую тебе кран LTC клик. Здесь Каждую минуту ты сможешь зарабатывать по 400 сатош лайткоина. Минимальный вывод с этого крана получается 1000 сатош лайткоина. Три раза кликнул и можешь уже выводить. Выводил я вот отсюда вот три дня назад. Все платится. Вывод здесь осуществляется в течение 72 часов. На твой LTC кошелек. Итак, переходим к самому крану. Здесь есть кран просматривание объявлений, короткие ссылки, также здесь вот есть достижения, есть здесь еще реферальная программа, достижений здесь очень-очень много, вы можете перейти, вот, ознакомиться, ну как и на всех кранах, чем больше ты посещаешь данный экран, чем больше ты здесь проводишь времени, тем больше ты здесь будешь зарабатывать, партнерская программа здесь 10%, она не такая уж и большая. Также на этом кране присутствует конкурс рефералов, конкурс оферволов, конкурс коротких ссылок и конкурс кранов. Есть еще какая-то лотерея, игры и вот эти вот самые оферволы, так сказать, опросы. Итак, давайте посмотрим сам кран. Переходим в раздел кран. И здесь можно зарабатывать Каждые 5 минут. Вот 5 монет. 8 монет может выпасть 12, 18 и 80. Ну давайте сейчас сделаем первый клеем. Получите бесплатные монеты. Нажимаем вот бронируйте сейчас и выигрывайте. Здесь выбираем капчу, которая вам нравится. Разгадываем ее. И нажимаем кнопочку нажмите и выиграйте здесь идет вот такое число я выиграл 5 монеток закрываем и через пять минут я могу опять посетить данный экран. также здесь присутствует просмотр от рекламы за 10 секунд платятся вот 5 коинов давайте нажмем посмотрим нажимаем визит Здесь, как обычно, вот идет таймер. Когда полосочка дойдет до конца, нам здесь нужно будет разгадать капчу. Сейчас мы все это посмотрим. Итак, разгадываем капчу. Нажимаем вот этот символ. И все, 5 битс нам зачислилось. Далее здесь есть вот короткие ссылки. Их здесь тоже очень много. Вот 15 монет за короткую ссылку. И 7 монет. 15 монет самое больше. Давайте посмотрим, какой здесь вывод средств. Итак, связаться с нами. Членство здесь можно купить. Уровни от крана здесь есть. Видите, чем больше у вас уровень, тем больше будут давать. Вот допустим, вы сделаете 100 претензий умножается на X101 ну и так вот до конца интересный конечно кран нужно в нем будет разобраться Вот кнопочка вывод вы должны выполнить не менее 30 требований сборщика прежде чем сможете вывести свои средства вот такой друзья, кран, вот реферальная программа здесь она здесь на 10% вот 10 процентов также 5 процентов на офервалах 5 процентов от коротких ссылках ну и так далее на всю жизнь аккаунт автоматически удаляется если вы 180 дней не будете на него заходить также у этого экрана есть баннеры можно вот создавать баннерную рекламу кто этим занимается ну и так далее друзья в общем на этот кран ссылку я оставлю в описании, кому он интересен, переходите, регистрируйтесь и зарабатывайте. На этом именно все, пишите свои комментарии, всем желаю хороших заработков и всем пока.